Добрый день, друзья! С вами Татьяна Смирнова, консультант фэншуй Бадзи и Цимэнь Дунзя, преподаватель школы Натальи Пугачевой. В этом видео я хочу вас познакомить с одним из удивительных направлений в китайской метафизике, которому уже больше 4 тысяч лет, и который называется «Оракул Цимэнь Дунзя». Оракул Цимэнь – это ваш лучший помощник в принятии верных решений в любой жизненной ситуации. Представьте, что у вас есть какое-то желание, какая-то цель – но вы не знаете, сможете вы получить то, что вы хотите или нет. Например, вы хотите купить автомобиль с пробегом. И, конечно, рассчитываете, что машина будет соответствовать по параметрам заявленной стоимости. Но существует риск, что продавец вас обманет и продаст убитую машину с большим количеством дефектов по завышенной цене. Вот в таких случаях приходит на помощь Оракул Цемендунзя. Он покажет, обманывает вас продавец или нет. То есть вы можете уже заранее знать будет покупка удачной для вас или вы попали в лапы мошенников и можете потерять деньги согласитесь что это очень важно быть осведомленным заранее чтобы принимать верные решения и сберечь свои ресурсы причем ресурсы не только материальные но и временные и физические и эмоциональные наше хорошее настроение от удачной сделки тоже ведь не последний пункт в списке приоритетов верно в древнем китае Знали. Нужно задать вопрос Оракулу Цимэнь, и он приведет вас к цели кратчайшим путем и с минимальными затратами. Это искусство, проверенное временем. Теперь оно доступно и нам. Этому искусству посвящен наш курс Оракул Цимэнь Дунзя, на котором вы научитесь находить ответы на важные для вас вопросы, выбирать самый короткий путь и принимать самые оптимальные решения для достижения ваших целей. Оракул позволяет получить информацию, которую вы другим способом получить не можете. Например, вы хотите инвестировать деньги в недвижимость. На рынке недвижимости очень много предложений, правда? Как узнать, какая квартира, дом или участок земли вырастут в цене и принесут вам дивиденды? Прибыльными ли будут ваши вложения? Конечно, можно изучить тему инвестиций в недвижимость, но на это потребуется много времени. Можно заказать консультацию эксперта в этой области. И это будет дорого стоить. А можно построить на калькуляторе расклад цемент-дунзя и за одну минуту получить ответ на свой вопрос. Какой вариант вы предпочитаете? Но если квартиру или машину можно проверить, потратив какое-то количество своих сил, времени и денег, то есть вопросы, на которые нам никто не может дать ответ, кроме расклада цемент-дунзя. Например, как увеличить прибыльность бизнеса? Что конкретно нужно сделать, чтобы увеличить количество клиентов или оттянуть их от конкурентов? Если бы бизнесмен знал ответы на эти вопросы, он бы уже давно реализовал эти решения в бизнесе и получил нужные результаты. Но иногда эти решения не очевидны и требуют определенного времени. Ответы на эти вопросы может дать оракул Циментунзя. Именно поэтому «Оракул» используется очень широко в бизнесе. Еще одна сфера, где «Оракул» подскажет, как не совершить серьезную ошибку – это работа и карьера. Один из самых частых вопросов клиентов – это «Будет ли новая работа успешной?» «И будет ли там возможность сделать карьеру?» «Или, может быть, лучше остаться на прежнем месте и ничего не менять?» Приведу такой пример – Девушки предложили работу юриста с зарплатой выше, а нагрузкой меньше, чем на прежнем месте. Такое предложение показалось моей клиентке странным. И она обратилась с вопросом, стоит ли ей рассматривать это предложение. Девушка – человек очень активный, деятельный, любит участвовать в судебных процессах, активно защищает права своих клиентов. И она боится, что на новой работе ей будет скучно и что она там долго не задержится. И тогда в итоге можно оказаться вообще без работы и без денег. То есть для девушки риск серьезный, а вопрос важный. И Оракул показал, что на новом месте работы скучать не придется. Загрузка будет очень высокой. В итоге девушка приняла предложение. По факту оказалось, что в должностные обязанности внесли еще и юридическое сопровождение дел большой семьи владельца компании. То есть загрузка была по полной. То есть девушка с помощью «Оракула» сделала верный выбор. Работа стала более интересной и более денежной. Подумайте, как важно выбрать верный путь. От правильных решений зависит наше благосостояние, здоровье, отношения, ну и в целом успех в жизни. Как поступить? Как не прогадать? Как узнать, получится или нет? А какой вариант лучше выбрать? Как узнать, что ждет впереди? Как быть, когда не хватает информации? На помощь придет Оракул Цемендунзя, ваш лучший советчик в любой трудной жизненной ситуации. Главное – научиться читать расклад Оракула Цемендунзя, и тогда подсказка всегда будет с вами. Например, женщина в отношениях с мужчиной и уже длительное время. Естественно, возникает вопрос, есть ли перспектива для брака или нет. И Оракул показал, что эти отношения не приведут к хорошему результату. Они бесперспективны.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 Если оракул показывает какое-то негативное событие, то тот же оракул и подскажет, как можно улучшить ситуацию и избежать проблем. Мы с вами ежедневно вынуждены принимать решения, когда не видим, что нас ждет впереди. Вспомните, пожалуйста, советский мультик «Ежик в тумане». Помните, как ежик, когда добирался домой, натыкался то на пенек, то на лошадь и никак не мог выбраться из этого тумана из неизвестности. Чтобы не быть тем ежиком в тумане и не плутать в потемках, чтобы знать заранее, как будут развиваться события, какими будут результаты наших действий, есть такое замечательное искусство, как цимэнь-дунзя. Приглашаем вас на курс за этими элитарными знаниями, и вы всегда будете знать, как лучше поступить в конкретной ситуации. Для этого вы научитесь анализировать специальный расклад, карту цимэнь-дунзя, построенную на момент вопроса. Вы узнаете принципы анализа расклада и научитесь видеть знаки, которые будут говорить о благоприятном исходе или неблагоприятном исходе события. Вы научитесь видеть знаки, которые указывают на человека и его дело, и сможете сказать, легко ли будет человеку сделать это дело, получит ли он тот результат, который хочет, или ему это будет очень трудно сделать, а иногда практически невозможно. Ждем вас на курсе. Подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить все самое важное и интересное. Переходите по ссылке под этим видео ниже. Вводите ваши контактные данные и вам на электронную почту придет приглашение на открытый мастер-класс, где вы узнаете еще больше об этом удивительно точном методе прогнозирования, который называется «Оракул Семендунзя». Я расскажу несколько примеров из своей практики по теме здоровья, любви, бизнеса и карьеры. То есть примеры будут из всех важных сфер нашей жизни. Внимание! Количество участников мастер-класса ограничено. Поэтому прямо сейчас переходите по ссылке ниже, вводите ваши контактные данные и бронируйте свое участие. На этом мастер-классе, чтобы узнать подробнее, как можно использовать оракул цементунзя в различных сферах нашей жизни. На сегодня это все. С вами была Татьяна Смирнова. Увидимся в следующих видео.